Доброго времени суток! С вами на связи Корпорация Здоровых, Успешных и Свободных. И сегодня мы с вами будем учиться, как оформить заказ из личного кабинета на сайте компании Арифлейм «Страна Украина». Итак, вы находитесь в личном кабинете. Слева вверху есть слово «каталог». Когда вы наводите на него мышкой, перед вами открывается вот такая страничка «каталог». Вы можете посмотреть Полистать действующий каталог и также полистать, посмотреть следующий каталог. Но заказ вы делаете всегда с действующего каталога, то бишь заходим посмотреть каталог, который сейчас действует. Как вы, как мы его смотрим? Вот сейчас открылся каталог. Справа по центру вот этой страницы, то есть вот этого листа, есть птичка. Вы на нее кликаете и начинает листаться каталог. Каждая страничка перед вами открывается. Вы это все изучаете. Выбираете то, что вам необходимо. И, допустим, вы хотите сделать э, заказ э, на этой страничке. Здесь предоставляется один продукт. С, внизу, по центру, есть салатовый прямоугольник. Кликаете на салатовый прямоугольник, и он показывает, какие продукты на данной страничке предлагает компания. Допустим, вот этот дезодорант. Мы его кладем в корзину. Все, он уже лежит в корзине и нам показывает, что хотите посмотреть содержимое? Ну, пока мы с вами это делать не будем, пойдем дальше. Итак, для того, чтобы убрать это приложение, вам нужно просто кликнуть мышкой по любому полю э, страницы каталога, и она уберется вот так. И продолжаем дальше. На эту птичку кликаем, и, значит, листается наши каталоги для того чтобы выбрать продукт допустим который состоит из нескольких цветов вот такие как губная помада мы с вами тоже заходим вот в этот прямоугольничек салатовый купить продукт перед нами значит показывается что здесь на странице продается предлагается губная помада кликая на сам продукт губной помады нам показывают какие есть цвета этой губной помады вы выбираете какой вы хотите Допустим, вот эту соблазнительную сливу. Кликаете на соблазнительную сливу и кладете в корзину. Таким образом вы выбрали тот цвет, который вам нужен. Итак, допустим, вы уже закончили выбирать э, продукты, которые вам необходимы, вы переходите в корзину перешли в корзину перед нами открылась корзина с теми продуктами которые мы с вами положили если вдруг вы положили продукт который вам не очень нужен или как бы вы ошиблись то вы можете легко его вот так взять и удалить или допустим вы хотите вы положили продуктов много в количестве одного там допустим вот дезодоранта а вы хотите уменьшить Кликаете на вот эту птичку, которая показывает на уменьшение, и уменьшается количество. То же самое вот здесь дополнительно к вашему заказу предлагает компания. Такое, как книга красоты от Reflame. Это очень хорошая книга, которая необходима вам и вашим друзьям. Там очень много полезной информации. Или, допустим, каталоги вам вкладывают которые вам, возможно, не нужны, то вы можете очень легко вот так вот, вот, так вот взять. Раз, на крестик кликнули, и все, отказались. Или вам не нужен, допустим, пластиковый пакет, который предлагает компания. Вы все можете удалить э, то, что вам необходимо. Проверили, убедились, что вся продукция, которая сейчас находится в корзине, она вам необходима. Опускаемся ниже, вам показывает, э, значит, программа, сколько у вас гривен, сколько бонусов, баллов. Вас все устраивает, уже корректировать не нужно. Кликаете «Далее». На следующем предложении... На следующем шаге оформления заказа, их всего 5. Вот здесь вот компания показывает, как у вас продвигаются шаги. По стрелочке вы будете продвигаться. Мы на втором этапе. Здесь пока предложений на данный момент нет. Если будут, вы будете выбирать, дополнять. Это ваше будет уже желание. То бишь сейчас у нас здесь ничего нет. Мы проходим этот этап и выходим на следующий, третий шаг. Это доставка. Это очень интересное предложение, потому что здесь сразу же предлагается... Несколько вариантов доставки. Несколько вариантов доставки. Вот та доставка, где стоит, вот видите, зеленая точечка, это значит, она вам доступна. Здесь сейчас вам доступно три варианта доставки: доставка по отделению украинской почты. 25 гривен, адресная доставка по Украине 50 гривен и доставка на отделение новой почты. Вы решаете сами, каким вы способом будете себе оформля... методом оформлять эту доставку. А вот э, получить в пункте выдачи, о, нет зелененького значит, опознавания о том, что вот для вас это зеленая улица, вы можете это заказывать, значит, вам это недоступно. Но если бы она у вас была доступна, эта доставка. Вы бы кликнули на получить, получить в пункте выдачи. Перед вами открывается вот такая карта Украины. Вы вводите город, который вам необходимо туда сделать заказ. И смотрите, где находится это СПО. Вот, допустим, если бы, ну вот, в белой церкви СПО нет, поэтому как бы другие существуют туда другие методы доставки. А если бы оно было, вы бы так навели и посмотрели, какое СПО вам необходимо в каком СПО вы будете получать, то вводите вот сюда номер СПО, который вот здесь, допустим, 1026, ввели бы сюда, и тогда продолжить. Но так как нам с вами эта доставка сейчас не подходит, также мы можем смотреть и постоматы. Вот это постоматы находятся. Это, как бы я уже говорила, СПО. Здесь вы можете на карте выбирать сами, по интерактивной карте выбирать так, как вам нужно. Вот. Но ну, так как у нас с вами доставка будет на отделение «Украинской почты», то здесь вы можете вводить другой адрес. Допустим, вы сегодня живете, ну, находитесь в Белой церкви, покупаете в городе Белый, отправляете заказ на город Белая церковь. Завтра вы будете находиться в Киеве, вы отправите на Киев. Итак, вот новый адрес, вы будете вот здесь вот кликая на новый адрес, вы будете добавлять, куда вам нужно отправлять. Все заполнили, нажали на ОК и новый адрес у вас высветится. Допустим, вы сейчас выбрали на Белую церковь, как вот здесь показано. Все, мы с вами с доставкой оформили доставку. Кликаем на «Продолжить». Здесь все, все показывается. Здесь просто читай. И, значит, смотрите. Четвертый шаг, который предоставляет компания, это предложение о том, что вы можете вместо доставки выбрать продукт. Он, конечно, подороже, чем стоит сама доставка, но, возможно, вам это необходимо. И вы выбрали, допустим, какую-то туалетную воду, вы кладете ее в корзину и начинаете оформлять снова доставку. И так, по ходу, выполняете то, о чем мы уже с вами говорили. Допустим, вас не интересует это предложение, то вы тогда просто, нет, я отказываюсь от этого предложения, отказались. Далее, теперь у нас четвертый этап это оплата очень внимательно нужно к этому отнестись смотрите здесь сразу же компания предупреждает заказ по немедленной оплате должен оплатить должен быть оплачен в течение трех банковских дней с момента размещения с момента размещения будут вот внимательно читайте если вы хотите сейчас же оплатить на банковской картой на сайте рефлейм то кликаете на оплата банковской карты их, и обязательно прочтите вот это выделенное, что заказ должен быть оплачен только через сайт Арифлем Украина. И в течение оплачен он должен быть в течение 24 часов после размещения. А если вы делаете заказ в последний день закрытия каталога, то не позже времени закрытия сайта. То бишь, если сайт уже закрылся, вы начинаете оплачивать, то заказ ваш не пройдет, и оплата не пройдет, и заказ будет автоматически удален. Обязательно читайте все то, что вот здесь показывает компания. Итак, мы с вами производим оплату перед получением. Выбрали убедились, что все нормально и кликаем на слово продолжить. Здесь у нас все правильно в нашем заказе. Вот. И здесь мы с вами начинаем проверять на последнем этапе, этапе, где мы завершаем оформление заказа. Проверяем адрес, проверяем все, что у нас находится и какие продукты находятся в нашем заказе, что мы подтверждаем, что у нас оплата перед получением. Если что-то нам нужно с вами отредактировать, то вот кликаете на вот этот карандашик и изменяете. вот На каждом отделе есть карандашик, где говорит «Изменить», «Изменить». Все, наш заказ с вами готов. Мы кликаем на слово «Сохранить заказ». И заказ готов. Ждите, когда вы его получите. С вами на связи была Лодникова Лёля.